Примерно 20 лет назад, когда я впервые посмотрел фильм «Кинзадзе», я, честно говоря, себе и представить не мог, что подобная комедия, подобная сатира, это потом я уже понял, что это сатира, что подобная сюрреалистическая, как мне казалось на тот момент, комедия может однажды стать реальностью. Я даже предположить не мог, что великий режиссер Георгий Данелли. Человек, который снял восхитительное, огромное количество восхитительных фильмов, что он настолько тонко тогда еще чувствовал эту советскую систему. И, может быть, даже предвидел будущее. Я не исключаю того, что это его фантазия такая с перегибами где-то на местах. Ну, посмотрите вокруг. Даже... даже Несколько лет назад, когда вот я начинал, запустил свой канал и начинал снимать видео на тему рабства, я в принципе не предполагал очень многих вещей, которые сейчас абсолютно естественны, сейчас абсолютно реальны, и они окружают нас. Это наша повседневность. Когда какие-то сумасшедшие военачальники говорили о том, что они будут бомбить, на Украине, в извините, в Украине будут бомбить э, там территории, на которых живут граждане Украины, и получается друг друга, и там какие-то сепаратисты, в общем, такая чушь была, такая груда совершенно сумасшедшей информации, совершенно ничем нигде не подтвержденной, такой каламбур творился. Такой винегрет, и разобраться, кто прав, кто говорит правду, кто жжет, на тот момент в принципе было невозможно. И я когда слышал эти фразы, что будут бомбить, для меня это было нонсенс. Это маразм, это шизофрения. Как? Как это вообще возможно? В 21 веке вы что, с ума посходили? Я считал, что эти слова не более чем чушь. Ну, потому что я долгое время начиная с 90-х я слышал сумасшедшие победные речи Жириновского и, знаете, для меня как бы не было удивлением то, что во власти сидят придурковатые люди и некоторые из них выполняют функцию конкретно клоуна, понимаете вот, и они несут абсолютный бред слушать их, я не знаю, может только какой-нибудь больной имбецил который сидит где-нибудь там с рюмкой у себя на кухне и вот он такой, мытки великие, мытки, борзы, мытки, обалдеть, обалдеть. Ну, то есть что-то в этом рое вот, Такой э, патриот в дырявых носках, понимаете, да? С немытой задницей, да, такой, с волосатым носом. Ну, такое чудовище, короче. С немытыми волосами, вонючими такими. Фу. ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот ватниками, что они называют таких, короче, мудаков. Так вот, для меня это еще казалось совершенно чем-то нереальным фантастичным и я уже не говорю о тех событиях которые происходят сейчас о том что закрыты границы о том что люди носят намордники а то что о том что пошла сегрегация до да, разделение идет на хороших плохих нужных ненужных правильных неправильных понимаете причем в открытую если как-то раньше это все там через статус через какие-то другие моменты пытались определить, пытались обозначить, то сейчас просто так, вот так, раз и все. Иди ширнись до зника. если нет, значит, ты чужой, значит, ты предатель, значит, ты противник. И знаете, я вот так некоторыми метафорами люблю говорить. Я не удивлюсь, если через пару лет начнут телепортироваться в другое измерение те, кто ширнулся. Понимаете, да? Ну, то есть я специально так вуалирую слова свои дабы алгоритмы не смогли просчитать не смогли уловить смысл того о чем я хочу сказать но я так понимаю что вы в курсе вам то мои слова понятны и я не удивлюсь действительно если эта штука она разрушает внутреннюю защиту и каким-то образом влияет на последующую телепортацию очень скорую в другое измерение что это такое что происходит? Учитывая тот э, театр абсурда, тот маразм, который происходит вокруг, с которым все совершенно легко соглашаются. Вообще легко соглашаются. Я предполагал, что 21 век, но ну, люди в какой то веке получили гигантский пласт информации. Да, много лжи, да, много чуши, бреда, но... Как бы для этого и существуют мозги, чтобы их использовать чтобы как-то отсеивать информацию перепроверять ее из нескольких источников там, и прочее прочее. мы в какой-то веке получили безграничное вообще количество информации которое абсолютно открыт доступ абсолютно открыт в мое время книгу было невозможно купить там не поучаствовал в целом ряде программ и постояв в очередях там, да, это вообще это, это был дефицит, это была проблема да и книги-то были, не шибко-то там скорее художественная литература, не какая-то прям научная. Об этих вообще даже говорить не стоит. Чтобы какую-нибудь там энциклопедию еще и интересную раздобыть. Только в 90-х начали вылазить, всплывать какие-то такие вещи в бумажном формате. Ну, а сейчас любая информация тебе. И самое интересное, люди получили возможность открыто на гигантскую аудиторию высказывать свое мнение и говорить о том, что вот, а я не согласен, а вот, меня интересует то-то и то-то появились альтернативщики так называемые но я наверное в том числе один из них учитывая что нас хотя не знаю нас большинство или меньшинство вот интересно статистику то как-то никто не проводит знаете когда я слышу там о религиозности людей да и мне говорят что вот там мы такой-то верой, тут христианская страна а когда по факту смотришь и узнаешь что так называемых типа верующих их не более двух процентов от населения то знаете ли это грандиозное меньшинство я бы так сказал и называть эту страну религиозной и уж тем более привязывать ее к какой-то э, конкретной религии конкретной вере ну это по моему совершенно глупо потому что при таких процентах ребята ну а вы вот так вот рветесь к власти отстаивайте, душите людей, топчете и всячески пытаетесь там затянуть к себе в лоно церкви, кого угодно. Причем-то разных, я говорю, религиях. Почему? Потому что и кришнаиты стоят там, отлавливают людей с книжками со своими на улице и, и прочее, и прочее, и прочее. И по домам ходят, тут по подъездам. Ну, раньше как минимум ходили, сейчас уже там кое-кого приструнили, под каблук зажали. Я что, в принципе, хотел сказать? Я хотел сказать вам особенно молодому поколению, которое смотрит меня, слушает, а, таких немало. Я по статистике вижу, да, до 25 лет довольно большой процент зрителей у меня. Но да, в принципе у меня а, такие мои сверстники мол, и моложе меня. Это хорошо, это радует, что есть все-таки у людей какой-то интерес. Что самое интересное, почти все мужики, девчонок совсем мало, ну и женщин в том числе. Вот парни, да, парни, пацаны, юноши и мужчины. Даже есть пару дедов. Mm -hmm. <свят> Наверное, такие не со скишими мозгами. Я о чем хотел попросить, на самом деле. Если молодежь не видела такой фильм, как Кинзадза, дза пожалуйста, посмотрите. Вы очень многое теряете. Это не реклама, это прям вот я вам говорю о своих предпочтениях, о том, что, что меня в свое время радовало, мне было интересно, оно мне доставляло удовольствие заставлял мозг работать ну и вообще как бы включать воображение и многое многое другое все то что может сделать хорошая кинокартина <связать> заставить мозг жить включить воображение эмоции и все такое прочее посмотрите вы не пожалеете и самое главное если вдруг с первых минут вам что-то покажется бредом не надо так поспешно торопливо там просто и выключать посмотрите Выдержите. Посмотрите этот фильм. Вы поймете, что это, это шедевр. И этот шедевр лишний раз говорит о том, что маразм, в котором мы живем, тот уровень рабства. Есть даже поговорка, кстати говоря, на эту тему. Никогда не может быть так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Восхитительная поговорка. Почему? Потому что я вот как-то так... Одно время на нее опирался и нормально считал, что ну да, да. А потом как-то забывал и впадал в бытовуху какую-то, дальше жил. И вот сейчас как раз, наверное, то самое время, чтобы вспомнить об этой поговорке. Потому что есть тот маразм, который я наблюдаю вокруг, которым я был бескрайне удивлен. Тот уровень рабства, наглости, беззакония, беспредела, которое творится вокруг нас. Вот. Я предположить себе не мог вообще что это когда-то так вот мне на радость, в кавычках на радость, вы же понимаете, вскроется вот так вот явно, открыто. И что власть начнет вести себя без стеснения, без, без масок, без прикрас, без каких-то. прям вот открыто начнет себя вести вот так, кем она и является. Так, как должны себя вести те, кем она и является. То да, наверное, так будет правильно сказать. Понимаете, то есть я очень не люблю в жизни лицемерие. И когда сейчас я вижу, что... Власть ведет себя. Ну да, лицемерия там хватает, оно как бы никуда не делось. Но основную массу своих дел и своих поступков они перестали скрывать. Они, конечно, называют это другими словами. Они пытаются перевернуть все в понятиях и по законам типа шиворот на выворот, но, но вы, по крайней мере, теперь видите, что происходит, и можете сами. Не глядя на пропаганду, не слушая пропаганду Телевизор надо отключить, выкинуть Я не знаю, что с ним делать Но надо срочно перестать пользоваться этим, этим говном Этим забоящиком Потому что он просто проникает в мозг Особенно если человек не шибко-то интеллектуально развит Если у него аналитика не развита Логика, мышление То есть ну, слабовато с воображением Человек Да и в принципе старшего поколения люди при Советском Союзе те, кто жили, они ведь привыкшие были к тому, что вещают правду, что средства массовой информации, что в газете ложь не напишут, что по телеку ложь не скажут, что человек в костюме, там правительство, власть, он не станет обманывать Как это? Это же, это же правительство, это же власть. Ну, то есть, это было незыблемое, так называемая, в кавычках, истина. Понимаете? И сейчас, когда мир совершенно по-другому стал себя вести, и ложь, я вам говорил, она вокруг нас, она абсолютно. Выходит так, что новые волны, гнилые волны накрыли людей, и люди старшего поколения, они воспринимают эту мусорную информацию совершенно открыто, так же, как воспринимали ее раньше, как правду. И все. И это не обсуждается. Понимаете, какая штука? И такого поколения достаточно большой процент населения, как бы, как, как бы мы не хотели. Мало кто из них там, погружен в интернет, кто изучает альтернативные точки зрения, там, вообще любые другие точки зрения. Кроме официальных, понимаете? Так что, да, нас накрыло вот это. И знаете, я почему-то уверен, что будет еще хуже. Теперь, впитав, как говорится, переварив то, что происходит, я понимаю, что о, дурак тот, кто думает, что будет лучше. Дурак. Если он все еще надеется, что ситуация сама по себе как-то так раз-раз разгладится и выровняется, Дурак. Говорят, с весны готовьте сани. Да? У меня даже в каком-то стихотворении есть такая фраза. С весны готовьте сани. Готовьте сани. Понимаете о чем я? Готовьтесь, как только можете. Потому что Грядет что-то очень странное. Если вдруг какого-то резкого, резкого не произойдет событие, которое изменит вообще все происходящее вокруг, сменит саму систему, во что я в принципе не верю. Как это так, вдруг столько веков, столько система существовала и она только меняла название, меняла вывески, но ничего не менялось. Власть, религия, рабство, но ну, налоги, там, поборы вот эти постоянные, отсутствие возможности высказать свое мнение, там всевозможные преследования, инакомыслие и прочее, прочее. Но это же никуда не делось. Просто поменялась одна обложка, одна обертка поменялась на другую. Вот и все. Одно красивое название, один красивый лозунг сменился на другой. Вот и все. Система нет, не поменялась. Мы не стали интеллектуальным обществом. Мы не стали двигаться в сторону прогресса. Мы не стали более аскетичны, мы не стали там бережливы к природе. Нет, все как было на уровне мусорного ведра, так и осталось, понимаете. Крысиные короли и все такое прочее. Рабство, рабство, рабство. Вот о чем я всегда говорил. Именно рабство, и оно процветает, и оно будет процветать еще дальше. Я не знаю, что должно произойти такое, чтобы изменилась сама система. Конечно, у меня есть мысля о том, что все закладывается... С детства, именно пока ребенок, пока воспитание. Но как я могу повлиять на все человеческое общество, чтобы они вдруг внезапно, новое поколение своих детей стали воспитывать? И передавать им максимум знаний, и уделять им максимум внимания. Как я могу повлиять? Да никак вообще. Но это был бы выход, потому что мы уже через 15 лет получили бы новое поколение, которое совершенно иначе смотрело бы на мир, и оно воспитывало бы своих детей по другим принципам, по другим понятиям, по другим правилам. Но это из разряда фантастики, правильно? Причем еще и той фантастики, которая вообще нереально, Совершенно нереально. Я не знаю, что такое должно стать с миром, чтобы вдруг внезапно мозги появились у молодых родителей, вообще у родителей, и они начали воспитывать своих детей. Передавать им максимум своих знаний, там самое лучшее от себя, и вот мораль в них, такую настоящую истинную побуждать, а не быть такими убогими потребителями, рабами системы, молчаливыми, согласными на все, овцами, баранами. Но я не знаю, что говорить. но это выход, да. У меня многие спрашивают, ты не рассказывай, как оно там на самом деле, ты расскажи, что делать. И вот я вам сказал, что делать. Надо сделать так, чтобы все новое поколение воспитывалось. Именно воспитывалось. Тогда изменится мир, изменится сама система. Вот вам ответ. Но как это сделать, я понятия не имею. Ладно. Слишком долгий и так получился ролик. Но я думаю, многим из вас как раз это и нравится. Надеюсь, вы поняли меня. Кто не смотрел Кинзадзо, посмотрите. Кто посмотрел, посмотрите еще раз. <с pub> Чтобы сравнить с реалиями, которые нынче видны за окном. И сопоставить их. как-то понять, что Георгий Данельев все-таки был гением. <с Profit> Действительно гением. Может, когда-нибудь кто-нибудь про меня такой скажет. Скажет, ну, прикинь, там, мудак какой-то очкарик там где-то. Он тогда еще знал, на самом деле, что происходит. Прикинь, этого мудака никто не слушал. Какие идиоты. Ну, типа того. вот. Берегите себя, короче. Надеюсь, вам было интересно. Пишите комментарии, подписывайтесь. Всего доброго.